Здравствуйте, коллеги! С вами Татьяна Каверина. Сейчас я вам покажу, как я пользуюсь Яндекс скриншотом. Очень удобная вещь, мне очень нравится. Она у меня уже скачана и загружена на компьютер. Находится она вот здесь. Выглядит вот так. Сделать скриншот. Если мне, например, нужна только вот эта картинка. Так вот, вырезаем. Если вам нужно что-нибудь на ней отметить или показать, выбираем стрелочку. Так вот указываем. Можно выбрать с другой стороны. Если вам нужно что-то размыть, вы не хотите, чтобы кто-то что-то видел. Размыли. Написать текст. или поменять цвет текста обрезать обрезали вернуть обратно вернули маркер что-то нарисовали что-то убрали не понравилось вернули обратно после этого мы сохраняем все он у вас сохранился где найти? Фото-видео. Яндекс-Диск. Скриншоты. Вот наша картиночка. Добавили. Отправили. Давайте сейчас ее удалим. Все. Спасибо за внимание.